Всем привет! Вы на канале Drops Easy И сегодня подготовил для вас Play to earn проект, который называется Radeon Galaxy. Итак, давайте разберем, что это за проект, стоит ли начинать играть. Radeon Galaxy это, как я уже говорил, Play to earn игра, которая построена на блокчейне Binance Smart Chain BIP20. В скором времени уже будет доступна Google Play версия скачать и Ape Store. Ape Store. Итак, Radeon Galaxy это королевская тактика 3D NFT. Компания стремится создать прибыльную трехмерную игровую вселенную Play-to-earn, чтобы быть чрезвычайно конкурентоспособны в совершенно новом век, веке NFT, чтобы люди могли зарабатывать на игре и выходить создавая, сдавать в аренду, покупать, продавать и майнить 3D NFT, а также играть в стратегические игры «Идл Рояль» и создавать свою мощную армию в Galaxy Verse. Radeon Galaxy предлагает разнообразный игровой процесс, требующий технического мышления, чтобы победить. Ежемесячные обновления выходят с множеством привлекательных наград. Здесь присутствуют арены, гильдии, планеты мероприятий, компания режим, подземелье режим и многие другие. Короче, каждый найдет занятия себе по душе, чтобы мог заниматься и играть. Так, например, выглядят НФТ, игроки, которые там будут. Например, Орион это лучший молодой боец, следуя положению и силе. Когда он спал на горе света, он тренировал свою выносливость в горячей лаве огненной горы. Здесь мы можем видеть характеристики, такие как атаку, жизнь, скорость атаки, скорость передвижения и радиус диапазона. Также... Есть другие НФТ, каждый НФТ уникальный со своими характеристиками. Кто больше на выносливость, кто больше на атаку, все как мы привыкли в РПГ, каждый НФТ уникальное и имеют свои способности. В Radeon Galaxy есть бесчисленное множество способов заработать деньги, обмениваться или добывать георобот, e предметы и аксессуары. Компания выбрала игровую модель IDOL, потому что в нее можно играть в любое время и в любом месте. Более того, они добавили функцию, с помощью которой пользователи могут развлекаться во время прогулки и при этом получать прибыль. Что-то похожее на всем известный нам степен, который хорошо так дал Иксов. Компания поощряет взаимодействие игроков на свежем воздухе. И каждый раз, когда пользователь играет в нашу игру, во время ходьбы каждый шаг помогает производить определенное количество вечной энергии для подпитки процесса майнинга GS-робот. На этом мы обзор закончим. Переходите и более подробно ознакомляйтесь с данным приложением. Здесь очень большой такой смотру функционал, довольно интересный. и есть также немного о экономике и самое главное прочитайте документацию, white paper и все остальное. Всем спасибо за внимание, всем пока.